В предыдущей части мы улетели за 80 рублей за доллар, с открытой шартовой позицией, ссылка будет вверху. Сейчас на рынке так называемая паника, геополитика играет основную роль в формировании цены. Мы же действуем согласно своей торговой системе, хотя и страшновато. На отметке 80, верхний график спота, цена остановилась, проторговалась, ложный пробой и начала снижаться где мы вошли очередными двумя контрактами. Волатильность огромная, поэтому захожу лесенкой. Рассуждаем так. Если мы удачно вошли и цена пошла в нашу сторону, то ставим стоп без убытка – это то, что нам нужно. И если цена идет против нас, мы получаем точку входа еще лучше. Для полного понимания происходящего Подписывайся, ставь лайк, переходи на канал и смотри данную сделку с самого начала. Как быстро цена взлетела, так же быстро, а может и быстрее упала. На следующий день торгов цена продолжает снижаться. Нам же остается только избавляться от рисков ранее открытых позиций. На дневном таймфрейме справа сверху отметим область входа крайней шартовой сделки для удобства сопровождения. Снизились уже ниже сделок, которые совершали в предыдущем видео на весь объем и можем сравнить результат, как мы их назвали экспериментальной и классической сделок. За один день мы отыграли предыдущие три дня роста на новостном фоне. Дошли до области глобальной поддержки и начали консолидироваться. Считаю, что до конца мы еще не допадали, поэтому шорт еще подержу. Появилась возможность добавить объем, что мы и делаем. Далее фиксируем без убыток и выставляем стоп. Подписывайся на канал, лайки, колокольчики и смотри, как поведет себя цена, находясь в области глобальной поддержки. Также переходи в плейлист. Здесь много живой торговли, будет над чем поразмыслить.